потрясающее семейство всем привет вышла из магазина а здесь целая семья почти рядом с супермаркетом небольшое такое озерцо ну пруд типа И я не могла пройти мимо я иду потихонечку их обхожу так спокойно сидят уже такие большие выросли такие красавцы спят мамочка рядом пап там подальше от них вот все равно это удивительное дело кстати говоря они очень охраняют вот уже зашипел зашипел я иду тут поближе поближе иду к скамеечке чтобы обойти это семейство, чудесное семейство. Ну, в общем, я хотела их заснять. Надеюсь, что у меня получилось. Вот, стою немножко, посмотрю на них и пойду дальше. Надо же. Городские жители лепые. Да? Это там впереди тот труд, где они обитают, и где-то там в траве они своих малышей создали. Ой, всем, всем прекрасного дня. Всем привет! А вот с этой стороны этот маркет, дорожка и прекрасные лебеди. Июль месяц сегодня 13 -е. всем удачи пока друзья